Всем привет! Сегодня буду играть в Уормикс. Буду очень много играть в Уормикс. 40 минут. В этом видосе я пройду арм, Сыграю в бой на 4. Поиграю в один персонаж и в два персонажа. Все ускорено на 54%, если вам интересно. Если не интересно, то просто перематывайте какие-то моменты. В общем, всем удачного просмотра. Теперь я буду комментировать как видите здесь у меня еще старая команда один код и три персонажа потому что я собирал долго эти материалы так вот здесь вот изичный вынос ну прям просто Са самое простое а, я забыл короче я забыл нажать на кнопочку и из-за этого ничего не получилось Ну ладно, ладно, это не страшно. Что он сделать хочет? Я думал, он сейчас роботы вынесет. Там же просто сто процентов почти свугас можно вынести. Ну ладно, нормально. Так, я не знаю, сейчас попробую скинуть своего с полка. Отлично. И как-то до этого надо скинуть. Да, вот так. Пожалуйста. Э, не повезло, ну ладно. Попробуй на шару чисто. Может, повезет. Нет. Но это минус мой робот. Короче, тут уже все персонажи вообще под выносом. Так, одного он убрал. Второго убрал. Остался у него один персток под выносом. Мой выносится. Стоп, а почему мы не вынесся? А, ну сейчас можно слип с чего угодно, можно затянуть обувь. На ло, да. Но, в общем, это минус персонаж. Отсюда он не пойдет. Что, не сможешь, что ли? Ну, Прикольно. Это хорошо. Я не хотел туда, на самом деле, я хотел вверху. Ну, наверх закинуть. Ну, ладно. Интересно, это поможет мне вообще, я выжил после такого. Что, еще разок? Да, опять не повезло. Зато только стало больше. Сейчас этот э, минус перс. Так, что он делает, вообще непонятно. Что это... Заходы такие странные. Он его мог дать минус того робота. Да, я не понимаю на самом деле, зачем это все делает. Просто крутится. Ну ладно. Я, наверное, все-таки выберу грозового барашку, если я буду покупать его, потому что я все-таки планирую играть на вынос. Х хп неудобно. Что это такое вообще? Че-то они сегодня не идет игра, вообще ужасный бой, конечно. Соперник тоже тупит. Ну как? Типа, делает те ходы, которые мог бы сделать, но сделал их неправильно. В общем, немножко нерационально он играет. Но а я вообще просто не умею играть. Ну что? Сверляшка? А, нет, тут не получится. Ну, ему только сейчас э, жрать этот э, зельку может. Все, ничего не поможет. Именно этот, этот персонаж он бесполезный практически. А, ну так тоже можно. Сейчас кот, кота вынесет. Отлично. Тупо на халяву такой мелкого вынесет что он написал. А че, че, почему я не читаю? Так надо персонажа сп, был, был спрятать? Да. Ну, конечно, типа, поэтому я взял роботов, потому что у них эстетический ток. Только поэтому. Так бы я взял демонов всех бронеров. Играл бы чисто на выносы. Но вот а, дело в том, что на Android особо на выносы не поиграешь. Кстати, у меня есть такой план. Я прокачиваю себе аккаунт. Ай, зараза, чуть-чуть не успел. Прокачиваю себе аккаунт в Вормиксе на ВК. Ну, в ВК. И снимаю бои. Но не снимаю так, как я прокачивался. Без доната. Либо же я выкладываю прохождение до этих боссов. Вот Показываю промежуточный момент на ставках, там, каких арсенал, не знаю, какие-нибудь крафты. Вот. Либо же я ничего не показываю вам, и просто потом, когда уже скажу, типа, у меня есть флаг ВК, тогда, типа, вы такие, о, круто, давай, снимай. Все равно, конечно, некоторые скажут, что не надо, потому что, ну, вы не, не имеете компьютер, либо просто вам лень заходить в ВКонтакте и играть. Вот, это не важно, все равно мне нужно снимать что-то. И я буду снимать Warming с вк просто мне главное понять типа, снимать с нуля или снимать с VU аккаунта напишите в комментах как вы считаете прошло только шесть минут у меня удержание должно быть где-то около 8 скорее всего почти сто процентов увидит это мне на самом деле интересно я знаю что многие из вас напишут что не нужно вообще его снимать поверьте нужно его снимать и возможно сегодня выйдет еще один видос. И это как раз то, о чем я говорил. Типа, скорее всего, я создам еще один канал и буду заниматься этим там. Да. да. Мне вот интересно, как это произошло вообще. Как это вообще возможно, я не понимаю. Там не было барьера, капец какой-то. Тупо Вормикс взял и вынес мне персонажа, причем на моем же ходу сам Вормикс, а не я. Как это ненормальная игра? Удалять ее вообще не играть больше не. Я рад, с одной стороны, что игроков становится меньше, а с другой стороны не рад, потому что денег я получаю очень мало. Типа меня смотрят в 200 человек на видосе, хотя раньше смотрел по 1000, по, по 500, по 600 хотя бы. Вот, а сейчас уже все, почти никто не смотрит. Может быть из-за того, что лето. Летом особо много не играет, играет мало. Почти не смотрит. Зараза, из-за того, что там маленький пиксель остался, теперь я не вынесу ее все равно попробовать надо а ну ясно впрочем ничего нового всему виной мои кривые ручки в ну, все мы это знаем что играть я особо не умею вообще я не умею играть во все игры я знаете как люблю в онлайн играх делать тащить не скиллом а прокачка я просто долго долго долго прокачиваюсь например в случае с вормигс я пошел на 30 я не бил рейтинг на мелком я пошел на 30 прокачался подождал, пока будет фулларс. ну как фулларс, вы видели мои видосы, как я играл, как я все снимал, все это типа наглядно можно посмотреть. вот а в других играх, например, в коллаже рояле я сидел на четырех тысячах кубков с картами, ну которая и сейчас, в общем, я за два дня взял 5000 и могу играть спокойно до 6 с, эти, с этой прокачки дойти. типа вот так вот я играю в игры мне интересно уничтожать игроков и просто просто издеваться над ним не интересно просто так играть мучиться что-то это похоже уже на работу а это игра для того чтобы отдыхать В моем случае конечно я все-таки зарабатываю с них деньги но деньги это смешные абсолютно вот например давайте я скажу за прошлый видос я заработал 14 рублей Представляете, насколько это мало? Это абсолютно того не стоит. Так, ну что? Теперь мы в один персонаж играем. Потом будет арма. Так, ну что ты сделаешь? Дам ему Джек и все. Игрок обычный, который юзает обычное оружие. Но в один персонаж все играют одинаково, я не знаю, что тут можно комментировать. Как игру в один перс вообще можно комментировать, я не понимаю. Типа здесь просто мины, и НЛО. Все, больше в этой игре ничего нет, кроме мины и НЛО. Если твой первый ход, ты выиграл. Если твой второй, либо крысь, либо проиграй. Все, это игра в один персонаж. Тут все максимально просто. А знаете, почему я так уверенно говорю. Потому что весь мой канал это по игре в один персонаж. Я знаю о чем говорю, прекрасно знаю. Вот, и если вы думаете, что можно в один персонаж по-человечески играть, то вы ошибаетесь. Либо вы не человек, какой-то супермен. Потому что играть в один персонаж невозможно нормально. Это либо вот такое вот сидение в барьерах, либо же на втором ходу, когда ты делаешь свой второй ход, ты просто убиваешь его минами и ножкой. Все, больше тут нельзя никак играть. Я за то, чтобы организовать свой клан, когда ведут кланы, который будет играть без защиты. Типа, как, как на ПК. Не, не будет вставать вот в такие барьеры, которые я сейчас наделал. А будет играть в четыре персонажа чисто на выносы. Не на ХП, а на выносы. Это, это будет нормальный человеческий такой клан. И он может быть хоть как-то разнообразит игру. Потому что чувакам придется подстраиваться под... А, Короче, им придется брать персы, которые не, тонет, хоть не тонут, хотя сейчас многие так играют, но, например, у меня вообще 4 атакера без защиты от яда и без защиты от утопления. Они у меня все тонут и травятся все. И я причем выигрываю такой командой, потому что людям наплевать, они не выносят, они не травят. Им вообще наплевать. Им просто бьют джеком на хп и все. Вот такая сейчас игра в 4 перса. это неинтересно. Я хочу что-то сделать, раз уж игра умирает. Хоть как-то ее попробовать реанимировать. Не знаю сколько это возможно вообще. Но попытаться нужно все равно. Хочу.. Короче, я хотел взять барашку. О, еще и просрал нало. Какой же тупой! Ужас! Это просто ужас! Надо собраться! Да, ну, это поражение тут я не знаю как тут можно не выиграть у меня робот, у ворота нет а ну ясно Ну смотрите шанс то что я у вас зажарим 0 процентов шанс то что он меня убьет сто процентов попробуем чуть терять нечего останется около 100 около 100 хп это просто коты, они бессмертные. По своей сути, они бессмертные. Они и в жизни считаются девятижизненными, А в Вормиксе они просто бессмертные. Они не стали мелочиться. Они сделали так, чтобы котов убить было нельзя. У меня было четыре кота в команде. И, если честно, я этого не заметил. Но когда кот у противника в команде, ты понимаешь, что тебе тоже нужно кота взять. Ну, в общем, это так как-то работает. Ужасно вообще. О! 400к почти 400 ну короче 300 тысяч о мой подписчик если ты смотришь я я правда не помню чем там бой закончился я потому что давно писал его сейчас озвучиваю но привет тебе и спасибо за бой единственное что меня привлекает в роботе это то, что у него есть Ток Но единственное, что мне не нравится Это то, что ток привязан к атаке Это очень плохо Хотя он и в Ормиксе привязан к атаке Я бы привязал ток На самом деле к Элементу Ток, как бы это странно ни прозвучало Потому что Ну, согласитесь, так намного логичнее Если у персонажа мало атаки и брони вот, То ты можешь его выносить спокойно, он тебе ну, не ударит током. Типа, ты можешь выносить сузишки, как хочешь. Это уже робот, не робот получается. А если привязать эту ст... ну, статический ток к элементу, то на роботе, естественно, будет тогда шапки, которые дают урон от тока. И получается, его уже будет тяжело выносить, несмотря на то, какие у него параметры. Это намного логичнее, и тогда роботы не будут такой ущербной расой. Потому что сейчас лучшие расы это кот и демон. Именно в обычном вормиксе. В таком вормиксе, как по мне, это демон-носорог, хорошие расы. Роботы, конечно, там такие же, как и на Андроде. Я не вижу никаких отличий вообще между ними. Не отличия, а различий. Вот поэтому я не знаю, нужно что-то делать с расами. Хотя админам вообще нужно что-то делать, не только с расами, хотя бы что-то сделать. Я уж не говорю какие-то конкретные элементы, замечания. Если вы знаете игру World of Tanks, не Blitz, а нормальные танки, большие, вы, наверное, знаете Корбана, такой стример. Так вот, все, что он говорит на стриме, разработчики либо воплощают в игру, либо меняют. И так они прислушаются к многим стримерам, потому что эти люди... Пиарит их постоянно, разработчики помогают им, в общем, у них симбиоз, причем довольно-таки продуктивный. Здесь же, э, получается, я пиарю Вормикс, ну, по факту я его пиарю, да, Разрабы разработчики никак не помогают, потому что тем людям они дают, те, кто обычно снимает игры, они дают э, игровую валюту, пресс-аккаунты, в общем, создают все условия для того, чтобы человек спокойно занимался продвижением их продукта. Тут наоборот. Мне, конечно, не кидает страйки, но это уж совсем было бы нагло. вот Но все равно. А, люди, которые создают игру, они по-любому должны прислушиваться к аудитории. А то, что у них нет программиста, это, это, это тупая отмазка на самом деле. Потому что людей на планете очень много. Программисты, им не нужно приходить в офис и что-то делать. Им нужно сидеть дома и просто тыкать пальцами по клавиатуре и все. Это несложно, на самом деле. Найди человека, который будет сидеть в другой части мира и тыкать ее пальцами по клавиатуре, создавая код. Вот. Поэтому сложность в том составляется у них, что им нужно платить деньги, а они не хотят это делать. Я просто начал опять больную тему, потому что, ну тут Арма, я не знаю, что тут можно комментировать. Я взял специально... Защиту от заморозки. Защиту от тока. Ну, в общем-то, и все. А, и защита от холода еще здесь есть. Вроде бы. Но это не важно абсолютно. И еще урона тока. Чтобы, ну, вы понимаете, да, этот босс морозит. И, естественно, босс бьет током. Поэтому защита здесь самая главную роль играет практически. Вот этому моему союзнику очень повезло. А, это подписчик еще. Ему повезло очень, потому что сейчас э, темный... Короче, вот этот а... призрак, он ходить сейчас не будет. И он может еще разок, как минимум, ударить кувалдой. И потом еще что-то сделать с ними. Типа сразу минус 2 перса. Блок прям в тему кинул. Чего бы мне такое сделать? А то огня нет урона. Но я все равно кину коктейль, наверное, потому что... Ну, я не просто не знаю, что здесь еще можно придумать. Все равно какой-никакой урон, где-то 100 хп должны снять. У -у -у. А, сейчас он должен, типа, кидать охранники, они должны падать вниз у него все. Да, вот так. Пожалуйста, только нормальный кинь. Ну, давай быстрее. Отлично. Еще кувалду. Сразу минус 400. Мы мне, как мало снимает туча. Хотя я вставал под тучу, под полную. У меня было 400 хп, и она вся, я имею в виду не туча, такая туча вот, а, типа сейчас она бьет просто всем. А я вставал по туче, которая бьет именно в персонажа, уже когда я один остался. Я решил проверить, насколько шапка все-таки мне поможет. Ну, естественно, 400 хп не выдержали. Но я я скрафтил, а, как он там называется, жестокий, вот. С первого раза причем. Или со второго. Короче, я не воми, но у меня жестокий, в общем, сейчас. Да, наверное, со второго, потому что я помню, что у меня точно все крафты. Все крафты были либо крепкие, либо добротные. У меня не было нормальных крафтов. А, яростный череп, да. Вот череп я не перекрафтил, но он яростный. Это все равно не нормальный крафт. Это дерьмо. Вот, но все же. Один хоть и есть яростный. Наверное, телепортнуюсь сейчас к призраку. Или попробовать к этому. Думал, там порт застрять. Ладно, иду к призраку, буду бить его током и добью бункером охотника. Все-таки минус ход целых босса. Все, пойдем. А что, где А, вот они. Ну, здесь ему остается просто там газ накидать, может быть, оздоровить, как-то, не знаю. Что угодно может делать. Я первый раз вижу демона, у которого 50 атаки. Я, я был демоном с 45 атаками но 50 это прям вообще много неплохо он так все попал я бы сказал даже замечательно теперь мне нужно как-то выйти а я с урикенами выйду отсюда как раз минус призрак сейчас и встану к этому псу главное в себя не попасть все, призрак сдохнет, теперь последний остался на пса. Все, отлично, прям идеально встал. Че? Да я не знаю, ударил бы его хотя бы с, с дробовика и все. Ну, ладно, пойдет. Да, призрак помер. теперь можно сделать савиков его стукнуть должно хп хотя бы 300 снять не ну ладно да видос такой очень долго делать поэтому я не знаю вот сейчас я озвучиваю когда четверг вроде бы короче 31 числа я звучу а когда выйдет видос я не знаю потому что нужно превью сделать нужно а вормикс можно не оптимизировать в общем то смысла нет в этом да наверное выйдет сегодня точно неплохо я бы сказал это как у Марика, когда он попал в дырочку от фейерверка через всю карту на этом хижина лесника я просто орнул тогда просто летит порт он падает прям идеально в воду через дырочку от фейерверка но это же вормикс тут -то. Не может быть иначе, если бы здесь было по-другому, я бы удивился. Жалко, пар... не попало барьером, но ладно. Сейчас туча, может быть, охранников скинет на него. Или просто союзник Бункер должен кинуть ему под жопой. И... Что, это... Что он сделал сейчас? Ой-ой-ой, это очень плохо. А, ну все, нормально, нормально. Я думал, сейчас бесконечно будет типа нас э, отбрасывать. Видали, сколько мне наносит э, мало лазер? Хотя он привязан к атаке. Но все равно, он на 5 хп вроде бы меньше наносит. Или на 10 даже. Ну, арму мы прошли, отлично. Теперь я сгоняю в два персонажа. А потом, наверное, в один опять. О, Петя какой-то. Вот сейчас я могу сделать такую заметочку. Я играю в час ночи. Если интересно, почему соперники так тупят, и я так туплю. Потому что мы хотим спать. Но Вормикс, естественно, им не дает жить. Я не понимаю смысл так себя мучить брать топ-1 самого самой ночи не спать всю ночь практически там 4 часа уже вроде нет подбора и и просто нет смысла в этой шапке какая разница взял ты топ-1 или нет А создать фейковый скриншот очень просто Но лично мне даже даже топ-10 лень брать насливать может каждый в том числе я могу насливать топ-10 это не проблема абсолютно даже и без сливов я могу его взять в один персонаж легко вот топ-1 тоже можно постараться взять тем более я уверен что мои подписчики каких у меня не так уж и мало в игре находятся с удовольствием помогут ну каждый хотя бы поставочки сольет вот поэтому для меня топ-1 несложно взять и это при том, что мне не особо не придется потеть. А люди, которые на самом деле берут топ чисто своим трудом, вот мне их жалко. Прям, правда жалко. Легендарный, но надо же. Если бы он меня травил... Я, кстати, очень удивился. Я думаю, почему играет этот чувак на 300 тысяч почти, а играет так, как будто у него 2. Или вообще нет рейтинга. У него full урон к яду. Ну, практически, лучший урон к яду. И он не стал травить двух перцев без защиты от яда. Это прям очень странно, меня это даже поразило. Но хорошо, что у него был Джек. Но сейчас останется просто одного несчастного робота добить на ХП, и это прям очень просто. Он, конечно, может сожрать, но я не думаю, что это поможет ему, потому что здесь ну прям изычно вообще, типа один на два. Сейчас 140 хп сниму и будет нормально. Ну Но ему сейчас остается сломать блокиратор. А неплохо, неплохо так получилось-то вообще. А вот если у меня был липкий охранник, то он бы вообще потерял ход. Но все равно у него мало уже хп. Сейчас смотрите. Я ему наношу 200 хп, да? А он... Телепортируется, жрет. А, получается это 200 хп плюс сейчас у нее должно быть 400 хп хм. он не телепортировался, не сожрал но но это в общем-то его проблема уже 5 хп как такое может быть а вот теперь он телепортируется и жрет но это я добиваю сто процентов ой-ой-ой быстрее быстрее быстрее отлично я знаете, что в последнее время заметил, что порт телепортирует намеренно к охраннику у робота. Вот прям специально телепортирует. Не знаю, с чем это связано. Возможно, это и так задумано, чтобы робот не был таким ущербным. Но вот такое вот замечание есть. Что он сделает? Тут уже, в общем-то, ничего не сделаешь. Он не успеет даже вылететь отсюда. Все это поражение. И я победил. Осталось 13 минут. Я не помню, что там будет сейчас. Кажется, в один персонаж бои дальше будут. Я снял еще, но ну, я в это время играл и записывал кучу боев. Но мне тогда было лень играть. Я думаю, если сейчас один ход не получится, я просто удалю их и все. Вот, не буду дальше играть, просто буду сдаваться. Я так и делал, вот, что-то у меня не получалось, я тут же выходил, либо же просто так уже по фану играл, без записи. Потому что, ну, я почему-то уверен, что вам не хочется смотреть бои, где меня прям вот за два хода унижают, или где я кого-то унижаю за два хода. Конечно, вынос на первом я стараюсь тоже обрезать, но в этом видосе я практически ничего не вырезал. Играл вот прям как есть. Вот, допрыгался. Это называется «допрыгался», «да «довыпендривался» да или «как там еще. Ой. Это плохо. Не получилось на минус кинул, к сожалению. Я думаю, сейчас с дробовика смогу попробовать, по крайней мере. Но это я знаю, точно будет жрать, потому что у него сейчас есть шапка за топ. А это значит что? А это значит то, что он будет жрать. И крысить. Потому что топ он точно будет брать. Опять, второй раз. Скорее всего, ему чуть-чуть не хватило на топ-10. Эй, ну давай. Давай, жри. А ломай меня полностью. Мне все равно, на самом деле. Я сейчас уже спать хочу. Ну вот и все. 400 хп тупо. Три... Как можно вот так заход? Зариене 300 хп. Ой я забыл про дроид Ну все это слив сейчас бы я смог бы сломать своего дроида чтобы атомку купал на эту хотел унести его поле чтобы открыл к нему атомка путь и добивать его уже там в его дыре но нет я забыл про дроиды и, естественно за этого проиграл Ну все какая уже разница никакой разницы нет посмотрим сейчас как он убьет меня я на всякий случай сожру, потому что ну куда ее сдевать да смысла уже особо я не вижу но хп у него сейчас на сотку меньше поэтому шанс то какой никакой но ну, есть только вот это... он сейчас нанесет мне 200 но ну, 220 хп Вот. Потом я ему внесу 220. И у меня останется как раз на один выстрел из реминклана хп. Вот прямо ровно столько же. Видите, 10 хп сейчас сносится. И у меня остается, смотрите, 13 хп, 7 хп а, нужно. Короче, нужно еще 8 хп, чтобы меня не убили. 8 хп нужно. Теперь уже меня точно убьют. Ну, я на другой не рассчитывал, на самом-то деле. Потому что это робот все-таки. Поэтому так, так уж пошло. Ну ладно, теперь следующий бой. Осталось 9 минут. Во. Я сразу предупреждаю, что это быстро будет. Тут не надо перелистывать. Будет быстрый бой. Я постараюсь максимально быстро все сделать. Сейчас я его телепоратник к моему блокиратору. Вот. Я, конечно, озвучиваю потом. Но почему-то... 90% случаев, кто отсюда телепортируется, либо в колонну, которая слева от меня, между колоннами, либо сюда. Вот вы, наверное, тоже замечали, потому что больше никуда просто нельзя телепортироваться. Я хотел барашку ему закинуть. Ладно. Сейчас со снайперки стрельну. ХП, наверное, 200 точно снимет. Ну, в общем, будет больно. Но он будет доволен. Так, давай. Ай! Неучелое а поле, конечно, так бы я попал. Ну ладно, это, это не важно, абсолютно не важно. Я сейчас все равно убью его. А если он сейчас выйдет еще? А он, да, он выйдет, но все, это бан. Он сейчас э, умрет. Так, походу он завязал способность дракона, потому что порт не может так телепортировать. так вот он не прыгал перед этим. А это зачем он сделал? Если знаете, зачем он так сделал, напишите, пожалуйста. Потому что я воистину не понимаю, зачем так нужно было делать. Может быть, он ошибся. А что лежит рядом с динамитом, я не помню. Сейчас попробую нести его. Только вот сейчас мне помешает кусочек. Нужно прям... Короче, останется одна секунда. Если я не успею сейчас, то все это смотреть. Раз, два. Отлично, я успел. А, я не вынес. Ну, ну замечательно, в общем-то. Хотя он меня сейчас не вынесет, хп у него прям меньше, чем у меня намного. Шансов выиграть у него нет. И юзать он тоже не может. В общем, все это поражение. Жалко, на не упал, чуть-чуть осталось. Ну и что он сделал? А, ясно, за ресурсом пошел. Ну ладно. Здесь кто у нас, я не помню что-то. А, это вроде подписчик. Просто эти бои я уже снимал, я помню. Я сегодня ночью снимал. Ну, утром, можно сказать. Перс вообще имба вот этот вот. Если брать его в 4. Если в один играть, то это говно. Ну, я думаю, что я добью сейчас снайперки опять. А кстати, как вам такой видос, такая идея? Я играю только снайперкой, я больше не использую никакое оружие, только снайперку. И такой челлендж типа выиграть за три хода чисто снайперкой. Ну, естественно, если там остается 20 хп, я добиваю другим оружия. Но играть только снайперкой. Либо же только бесконечного оружия. Как вам такая идея? Я играю либо бесконечным, либо только снайперкой. Если такое интересно, напишите плюс коммент. Хотя сейчас напишет плюсы. Вот я могу точно сказать, сколько напишет семь человек. Больше не досмотрят даже до этого момента. М я уверен, что он не про сегодняшнюю игру говорит. А просто, если ты смотришь меня, чувак, то спасибо. Но играю я, конечно, довольно-таки посредственно. Можно сказать, я один из худших игроков вообще. Барашку дашь, да? Барашка не зайдет. Бесполезно. Ну, я думаю, я тоже дам ему барашку сейчас, потому что тут, кроме барашки, не знаю, что ему еще дать. Можно вообще. Нужно выйти сейчас с помощью Ранса. А, ну, можно и так, если повезло. Чего же Надеюсь, у меня сейчас огонек не упадет. Фух, повезло. Так, ну это Это был простой бой, потому что, ну, он ошибся, в общем, с самого начала. Вот о чем я и говорил. Тактика в один персонаж. Просто мин на втором ходу и все. Ничего интересного нет. Здесь то же самое. Я вот могу сказать со процентов, что он сейчас кинет мин на втором ходу. На первом паука, на втором мина. Или же просто кувалду, потом мина, все. Больше тут нельзя никак играть в один персонаж. Это, это тупая игра. Я жалею, что и Вот я правда, я жалею, что начал снимать Вормикс. Если бы я начал снимать Терку, хотя я сни... у меня был канал по террарии. Но потом я что-то расстроился. Не помню по какой причине. И удалил вообще весь канал полностью. Вообще просто все очистил. Вот, и теперь жалею, что я так сделал, конечно, потому что уже тогда была аудитория. Я думаю, что следующий видос мне нужно сделать по террарии, попробовать, потому что я все-таки шарил когда-то в этой игре. У меня есть опыт. Вот, ну и, в общем, я могу просто, я хочу и могу. 7 хп, я проиграю сейчас 7 хп. Но это Вормикс. Это вормикс, что тут говорить? Тут все рассчитано. Но смотрите, у меня 68 атаки 68 плюс сколько 40 процентов бронебойности нет 35 процентов бронебойности у него 40 брони 20 брони получается 2 умножаем на 4 8 минус 8 брони у него 12 брони я должен сносить ему с джека как минимум хп 300 ну потому что урон я не знаю, вот эта игра просто тупая. Почему-то написано в магазине такой-то урон. Как, как его считали? 30 на 30 без э, параметров, не знаю, 40 на 20, там, full атакеры, не full атакеры. Как это считали, я не понимаю. Зачем так делать? Если ты делаешь что-то, то нужно это по-человечески делать, чтобы я мог создать тактику, а не проверять сети по часу по целому. А, я не знал, кстати, что без охранников выносит. А вот это вот, я не знаю, чувак вам прикалывался или нет, но такие приемы возможны, потому что я когда сам набивал рейтинг до 10к, чтобы такое число было ровное, я сам предлагал чувакам то 2 на 2 пойти, то еще что-то сделать, то НЧ, ну короче, юлил как мог, чтобы меня только не выиграли, потому что я хотел набить рейтинг. Но здесь сейчас выносы пойдут а на первом ходу, я просто покажу вам несколько. Это причем все подряд, вот эти все выносы, они все подряд. И вроде там еще один был, но я, кажется, его не вставил. Я с фугаски вынес. Сейчас посмотрим. Ну, посмотрим. Вроде бы. Нет, не тот. Я тот вырезал. Ну, короче, я просто дал минус фугаски и все. Да, ничего интересного, наверное, я поэтому и вырезал. А, вот этот бой, который на превьюшке. Я не стал отвечать, потому что, ну, я хотел просто так зауронить его. И теперь смотрите, если сейчас он бьет с дробаша, то он сносит мне примерно 400 хп, естественно он сейчас не пойдет на край, я знаю, потому что он такой, просто он нуба сейчас трясется всю очку, оно сейчас, представьте вот такую дырочку, да, она сужается и расширяется, сужается и расширяется, у него трясутся руки, у него течется подбородка пена, потому что он может сейчас выиграть опера. Ну для, для них, для всех для людей, у которых есть речка, это топер. Неважно то, что у нее нет топерской шапки, за топ. Это неважно. И теперь он меня наказал. Представляете, меня проучил нуб. Он просто меня проучил. Надо было раньше. Вы представляете, как мне обидно сейчас, что меня проучил нуб? Ладно, всем спасибо за просмотр.